В Инженерном институте Казанского университета прошла конференция Углеродные материалы, где организаторами и основными докладчиками выступило акционерное общество Неграфит, которое входит в контур управления государственной корпорации по атомной энергии Росатом. Суть конференции, которая впервые с нашим участием прошла в инженерном институте, заключается в создании кооперации научных подразделений Татарстана и госкорпорации «Росатом» в целом для решения задач в интересах и «Росатома» и Республики Татарстан. В конференции приняли участие не только предприятия Республики Татарстан, но и бакалавры, магистры инженерного института, которым была интересна эта тема. В докладах прозвучали вопросы дальнейшего трудоустройства студентов. Вот как раз сейчас мы наметили пути сотрудничества, и, и обговариваем конкретную, как сейчас принято говорить, дорожную карту, в которой будут уже указаны пункты, которые мы могли бы э, развивать. Вот в процессе конференции эти пункты были выявлены. Всего конференция будет длиться два дня. Сначала спикеры выступят с докладами, а на другой день пройдет знакомство государственной корпорации Росатом с другими институтами Казанского федерального. Коллеги из других компаний подчеркивали выступавшие до меня, после меня. Она заключается в том, чтобы найти хорошие инженерные, технические, материаловедческие решения для предприятия Татарстана. Взаимосвязь Инженерного института КФУ и российского атомного сообщества Ниграфит в дальнейшем будет очень полезна и необходима как университету, так и государственной корпорации Росатом. Анна Глазунова, Роман Самарин, Универньюз.